итак здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на моем канале а, прошу дать обратную связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум десяточка за наше хорошее настроение и за нашу тему которую я сегодня выбрала а по вашим многочисленным просьбам а я просто не смогла удержаться хотя конечно же держалась изо всех сил а, так почему-то я себя пока не вижу сейчас посмотрю а вышла ли я в эфир а, так вижу вижу рекламу пока а, так Жду себя. Вот, увидела я себя. Жду теперь от вас обратной связи. Вот мне Светлана написала: все окей, вы в эфире. Я очень рада, благодарю всех, кто пишет ручками, прям золотыми вашими ручками, прям словами, что все хорошо. Но я это все приветствую. Если не лень, конечно же, напишите, что все хорошо. И это будет приравниваться даже не к десяточке, а к много-много нулей в общем к миллиарду а, да плюшки приготовили пишет ольга ну и правильно потому что сейчас еще день плюшки еще можно есть а, в общем-то попкорном можете запасаться знаете я долго держалась не комментировала это видео потому что оно мне честно говоря не понравилось но ладно бог с ним сейчас я не буду высказывать свое мнение по поводу нравится не нравится я буду просто с вами делать разбор и вы знаете учитывая учитывая что в прошлый раз когда я сделала а, такой небольшой разбор по нумерологии графологии и так далее а, не всем это понравилось поэтому я сегодня а, этот момент разберу а, а, чуть позже когда мы сделаем разбор невербального поведения здесь я совместимость посмотрела агаты и его новой девушки с которой он отдыхал в крыму но это в эту часть его личной жизни мы залезем потом а сейчас давайте разберем разберем его невербальное поведение я стараюсь не разговаривать очень долго с вами буду по ходу давать какие-то ответы на ваши комментарии потому что прошлое в прошлом видео когда я сделала монтаж повырезала все что было в начале оказалось что там сейчас не совпадает звук и видео и в общем там какой то какая-то сложность у youtube поэтому я сейчас монтировать ничего не буду, а запись останется в таком виде, в каком она сейчас ну, запишется. Поэтому первый фрагмент, пожалуйста, напишите мне, если можно прям буквами, все ли хорошо со звуком и с видео. А если будет сложно писать буквами, то по 10 системе оцените, пожалуйста, как запустилось видео. А я включаю первый фрагмент. Высокооплачиваемый актер, да. и, но ты не, не паришься... А, ну вот и сразу же мы видим его невербалику вот вижу вижу что вы пишете прям ручками своими золотыми все хорошо шикарно вот спасибо большое спасибо за обратную связь а, ну и мы видим сразу его реакцию невербально его невербальное поведение мы видим что а, на слово высокооплачиваемый актер у него а, улыбка счастья да он облизывает губы это мы с вами запомним для того чтобы считывать дальше его невербалику сигналы тела но мы же с вами сначала какие-то такие контрольные точки определяем по которым в дальнейшем мы определяем где он а, говорит правду где говорит ложь да где умалчивает вот а, облизывание губ для него это ну вот в стандартном понимании а, как правило это его конфетка которую он хочет как минимум попробовать или если он ей уже обладает то он счастлив от этого вот эта реакция как раз говорит об этом Насчет своего я... внешнего вида я не пользуюсь. То есть мне нравится так вот ходить, я так хожу. И что, зачем мне какие-то разные что Ну а в обычной жизни в чем ты обычно ходишь? Ой, ну это спортивка в каких-то таких. Ну в чем удобно, удобно? то есть я, ну, нет в основном широкие штаны какие-то, которые прямо продувают. А, но ну и здесь я хотела бы обратить внимание на то как он себя ведет и многие из вас еще в комментариях когда я спросила про то что нужно ли его разобрать да вы голосовали причем кстати в голосовалке а, поразительно а, ну впервые у меня такой показатель за разбор а там 76 процентов что ли а, всех голосующих проголосовало за то чтобы его разобрать так вот а вы все единодушно очень захотели разбор прилучного да и многие в комментариях написали что вот как-то странно постоянно смотришь и какое-то напряжение от его поведения вот поставьте плюсик у кого тоже это напряжение присутствовало когда вы смотрели это интервью а я вам объясню почему это напряжение присутствует дело в том что он ведет себя вот в данном даже ролике который мы вот сейчас раз я немножечко не только фрагмент с облизыванием губ поставила но и с тем как он как он двигается мы видим что он постоянно постоянно в движении постоянно как будто бы он боксер который уходит от удара это в любых э, ну вот, в любых практиках где уч, ну где люди дерутся да вот в любых видах борьбы э, это неотъемлемое правило нужно всегда быть в движении для того чтобы быть э, недоступной мишенью в подвижную мишень труднее попасть и поэтому э, вот э, он всегда ведет себя как бы на готове он всегда э, готов отразить удар он всегда знает что вот вот если он расслабится, получит удар и это его настораживает и настораживает всех вокруг но вообще конечно для ведущей а, было довольно тяжело я понимаю как ей было сложно брать интервью у этого человека потому что там столько много мимики столько много а, пренебрежительного отношения к ней а, но скорее все-таки не к ней даже как а таковой а через нее трансляция нам с вами по сути но это все разберем но вот в данном случае его постоянное движение то что он не ну такая вот неподвижная цель это как раз и говорит о том что внутри него такое напряжение он как натянутый нерв который всегда готов взорваться он ну это это его жизнь он такой он он всегда немножко на взводе и это напрягает когда ты смотришь на такого человека ты его боишься подсознательно а это как раз вот часто даже э, ну, вот эти бандиты которые знаете специально чтобы запугать они так себя ведут э, это такая манера поведения которая призвана устрашить собеседника и он по сути вместо того чтобы располагать к себе он устрашает нас э, вот это конечно же очень плохо вяжется с тем образом который хотелось бы нам видеть а, да он играет мачо в своих фильмах, э, фильмах да он э, ну скажем он не романтичный герой он такой он всегда и играет такие роли да но здесь зачем нам это зачем нам смотреть как он насколько он воинственен вот это меня тоже очень сильно напрягло и мне как-то вот не очень хотелось его разбирать а, просто потому что ну пришлось бы вам это да и но здесь появляются вопросы, а зачем ему это нужно. А, ну, вы знаете, ответ он дал как раз в самом конце интервью. Давайте послушаем. Что бы ты сказал маленькому Паше? Никому не верь. Видите, вот он ответ. Кстати, спрашивают, а это подсознательно происходит? Да, это подсознательно происходит, и подсознательно он всегда на взводе, он всегда ожидает удара, он всегда, знаете, вот это внутреннее напряжение, оно, к сожалению, очень сильно рвется наружу. И вы знаете, меня, честно говоря, вот это внутреннее напряжение его оттолкнуло. Я не захотела разбирать это интервью, потому что, ну зачем, зачем вот это вываливать наружу, да? Кому-то из слушателей из его поклонников это понравилось это часть харизмы но вы знаете переигрывает переигрывает он здесь не в роли он здесь. мы смотрим эти интервью для того чтобы увидеть какой он человек но а, я вижу что он как человек очень закрытый очень а, и многие пишут что он ранимый человек да скорее это все от ранимости конечно же но тогда и не давайте интервью тогда не будьте актерами если вы настолько ранимы если боитесь осуждения тогда ну ну зачем зачем это все показывать да вот я вот это покажу а это не буду но как бы здесь чувствуется неискренность и отталкивает вот лично меня это сильно отталкивает Но, конечно же ладно это ну это мое мнение опять таки я ни в коем случае никого не знаете, здесь я старуха шапокляк можете считать что это моя какая-нибудь опять зависть или еще что то но это ваше право делайте выводы сами давайте идем лучше дальше и смотрим его дальше невербальное поведение я вообще к современной музыке отношусь очень ну вот а, по поводу современной музыки, видите, вот эта вот неловкость оттягивания нижней губы, то есть а он понимает, что это его мнение не очень будет воспринято нами. Но в принципе он это проговаривает. И простим ему это, в общем-то, я я тоже отчасти с ним соглашусь в этом плане. Давайте смотреть. пренебрежительно особенно Крэппл, потому что я как-то. Все-таки вырос там каста. Пятница. кстати я раньше не была поклонницей этих групп но я посмотрела э, клип группы каста и вы знаете я прям меня даже до слез это довело почему-то а, там ну очень интересный клип он на первых местах у них а, очень рекомендую прям и содержание такой вот в этом плане я с ним полностью согласна. я прям стала поклонницей группы каста ну, как вот, вот, вот на этом мне это близко когда есть смысл mm -hmm. есть ты понимаешь, о чем есть какой-то потайной смысл, понятно, к чему они ведут и все остальное. А сейчас современная, ну, странная достаточно история для меня, мне непонятная видели как он ногой оттолкнул вот на слове современный рэп ногой вот то есть помните мы с вами разбирали много раз когда человек локтем отталкивает что-то что ему не нравится здесь он ногой оттолкнул но в общем то здесь вот в этом фрагменте я с ним полностью согласна лично я да и здесь он вполне искренен он действительно сказал вот показал нам часть своей души часть своих вкусов да и здесь он искренен вот мне это нравится но идем дальше, и дальше мы будем смотреть. Посмотрела его нумерологию. Абьюзер и тиран. но Насчет нумерологии, возможно, что у вас чуть-чуть другая нумерология. Я не увидела его прям таких задатков. Я увидела, что страсть у него просто с определенной партнершей. Но давайте дальше идем. Следующий фрагмент бывают сцены плохо написано что чаще всего бывает потому что сценарный вот смотрите интересно он сейчас проговаривает какую-то вещь которую ну скажем так не очень выгодно будет может воспринято не очень хорошо и для того чтобы отвлечься от такой вот неприятной речи да вот он говорит какую-то неприятную вещь он отвлекает себя жестом манипулятором это а, вот это вот а, потрагивание а, спинки кресла да вот это потирание там а, тыкание. ну то есть вот эти вот все вещи это а, просто для того чтобы отвлечься когда ты говоришь что-то неприятное ты а, таким образом немножко отвлекаешься вот видите я в замедленной еще интересно смотрите он сначала положил руку на кресло да вот так вот то есть я бы хотел закончить этот разговор да значит дальше на лице мы видим отвращение а дальше он прикрыл получается правую руку левой успокаивает себя до да, успокаивает чтобы может быть не сказать лишнего облизывает губы а, облизывает губы здесь не потому что ему что-то здесь нравится ему нравится продолжение фразы которая он сейчас скажет а продолжение фразы будет а, опять восхваление себя то есть там много было в этом интервью того что он себя много хвалил он себя очень много показывал, он знаете он в таком образе был все это интервью ну и здесь облизывание губ идет заранее немножечко то есть смотрите какие сценаристы а, плохие да а я такой хороший я заметил вот такую проблему и я ее проговорил факультет в россии страдает в принципе к сожалению очень мало хороших сценаристов очень мало водит челюстью вот, вот это уже как бы такая готовность готовность вывалить что называется проблему на гора и тем самым как бы начать ее решать но это все просто ну скажем так разговоры и не более того но это уже как бы действие да какое-то действие и он его иллюстрирует движением челюсти и тогда, конечно, не ложится. Тогда ты прям все забывается, вылетает. Это прям как беда ну да а, ну то есть здесь он ну, проговаривает несколько таких личных вещей но вы знаете меня постоянно не отпускала мысль о том что он всегда в образе даже как бы иллюстрирует как бы там манипуляторы жесты но все это часть образа все это как бы знаете вот такая вот игра сидит такой заслуженный актер который уже там не знаю всю свою жизнь играл в кино там уже удостоенный кучи наград и так далее ну вот много вот этого вот всего в образе меня сильно отталкивало, потому что, ну, не знаю, как-то вот это не вяжется с его образами в фильмах, да, и самое главное, ну, самое главное я потом скажу, давайте смотреть дальше следующий фрагмент. Потому что это такой честный... Это вот про свой фильм в клетке, и здесь интересно очень, что он говорит. Это такой честный, и при этом он немножечко закрывает ноздри рукой. Он старается немножечко загасить свой темперамент, чтобы не позволить себе сказать, может быть, лишнего, потому что, может быть, это на грани такой честный, но на грани. Но возможно, что утрированно честный, да, вот прям слишком честный, там слишком много матов, может быть, но и вот э, там как, как бы вот это, оно смущает его самого немного, но он продолжает проговаривать именно вот ту мысль, которую он хотел сказать. Честная, откровенная история. Без прикрас нам дали некую свободу, которую... Я, наверное, не знаю. кстати наталья пишет не понравился фильм в клетке а, много мата пошлости Ну, я не смотрела этот фильм но я догадываюсь по его реакции что там слишком много то вот этой как бы честности оля а честности которая зашкаливает просто ну понимаете что каждый из нас видит мир по-своему и вот это вот его утрированно негативный вид а, мира да то что он видит а, это как раз вот его внутренний мир ну, мы все живем в проекции до да? каждый из нас видит мир по-своему и в этом мире живет и его мир видимо слишком вот такой вот негативный и, и это как раз отталкивает очень сильно меня отталкивает лично мне ну я как-то больше э, тянусь к людям которые больше позитива стараются нести да пусть они играют роли даже убийц каких-то но ты видишь что внутри человек очень светлый здесь же внутри человек но я бы не сказала что он прям темный но он какой-то вот слишком агрессивный, он а, очень сильно, он, он всю энергию тратит на то, чтобы закрыться от нас с вами. Но зачем закрываться от нас? Мы же покупатели его таланта, мы же по сути. Это нам надо открываться, нам надо а, себя показывать с лучшей стороны для того, чтобы мы шли на его фильмы. А, понимаете, вот здесь вот как раз вот эта несостыковка меня очень сильно напрягла. Ну, мы одни из первых, наверное. Открыли эту свободу именно на экранах. То есть ну, не было никаких предвзятых вещей. Типа: Ну, вот тут вот как бы ну, нельзя вот э, говорить вот это слово, ну потому что вот накажут. Видите, вот это смущение, как он э, ногами показывает, ну, как бы, ну, интересно. тогда вот ну, а, край... коленками вот так соединяется, э, он, он, по сути, немного даже смущен внутри, да, но. Спасибо э, сцена делать, потому что, ну, как бы в жизни так, да, ну, как бы вот. Ну, нельзя вот на телевизор такой выносить. Нет, мы делали все, как бы, все как есть но прям заинтересовали потому что вижу в комментариях что пишут и нравится этот фильм очень хочу посмотреть сама и сделать свое мнение может быть мне и понравится но опять-таки маты ну как бы есть много фильмов пронзительных и содержательных и несущих там много эмоций но можно и без мата можно как-то ну художник может донести и без этой вот ценить ну ладно бог с ним не буду судить этого всего а, давайте следующий фрагмент скажи Статский, про кость тимур бекмамбетов вот потрясающий какие перепады эмоций, но ну, это прям напрягает честно скажу а, э, вот эта показушность понимаете только что говорил там и тут бах это потрясающий. Ну, кокетничает ну, ну к чему это не по-мужски совершенно Ну как-то чересчур вот чересчур много вот этой показушной эмоциональности которая вдруг возникает вдруг пропадает но не может быть такого до да? перехватил руку как бы э, как бы себя немножечко еще сдерживает в этих эмоциях, но ну, красуется, играет, но но ну, нет здесь настоящего, понимаете, вот это вот играет, а слишком переигрывает. Ну прям не знаю, зачем он это делает. Он же актер, он понимает, что так переигрывать это слишком. Это вот, ну, не знаю, зачем. Да, вот расскажи про этот проект вообще, как у вас случилась химия <с <dunno> друг с другом. Ну, Тимур вообще замечательный, конечно, очень с ним смотрите вот здесь вот э, я специально вот этот фрагмент показала для того чтобы вам показать э, улыбка э, послушной девочки но ну, простите что это мужчина просто я это так называю улыбка послушной девочки когда в уголках губ образуются вот такие вот э, ограничители э, кто у меня был на бесплатных занятиях поставьте плюсик пожалуйста чтобы я понимала насколько нужно э, подробнее это рассказывать а кто не был на, э, на бесплатных поставьте минусы я посмотрю потому как у вас вообще ну, понимаете ли вы о чем я говорю потому что а, есть такая улыбка которую я описываю на своих бесплатных трех занятиях по физиогномике когда а, раз в месяц раз в два месяца провожу а, так вижу и плюсы и минусы а, значит смотрите когда человек усиленно старается улыбаться при этом а, не обязательно он хочет это делать а, видите глаза у него отдельно а вот именно рот слишком растет слишком вытягивает вот эти вот уголочки и здесь образуется морщиночка вот это вот называется улыбка послушной девочки это улыбка а, призвана понравиться да вот я хочу усиленно слишком хочу понравиться это часто бывает от того что человек как раз в чем-то не уверен и ему надо произвести такое впечатление вот а, улыбка отличницы я еще называю а вот эти вот ограничители уг в уголках рта я я рассказываю об этом, обязательно не пропустите когда я буду проводить под видео там будет ссылочка чтобы подписаться на рассылку я там обязательно приглашу так вот а здесь у него как раз улыбка послушной девочки это говорит о многих вещах Ну, во первых о том что он хочет понравиться это часто у него происходит то есть вот эта кокетливость понимаете вот это вот то что немножечко отталкивает мы чувствуем фальш мы чувствуем что он слишком пытается понравиться ему может быть и не надо этого делать по мужски тем более мужчина он ну, не, это ему не свойственно да вот стараться понравиться он просто такой какой он есть он доказывает своим свою любовь, свое отношение делами как правило, да, когда он старается больше понравиться, здесь вот эта слащавость она, э, ну, лично меня, конечно же, я понимаю вот эту улыбку, да, и меня это сильно отталкивает. И в данном случае, конечно же, он старается, старается понравиться. Идем дальше. Облизал губы, да. Понравилось работать, я мечтал с ним поработать в свое время. И все думал, что ну, не возьмет меня никогда. Вот, кстати написали обаяшка Да, улыбка обаяшки да можно и так сказать понимаете это улыбка не на самом деле это искусственная улыбка к сожалению Ну и что кто-то на это реагирует да так как надо да кто-то понимает от чего она вот я предлагаю вам все-таки понимать от чего эта улыбка возникает да в данном случае он очень хочет понравиться именно этому режиссеру и так о нем рассказывает как бы но ну, но смотри какой я милый посмотри на меня ну то есть иллюстрирует вот это свое отношение заигрывает как бы с режиссером ну тимур знал меня до этого мы были так как бы шапочно знакомый я так понимаю что он хотел меня когда-то попробовать в чем-то и <с> да он <с> позвал на <с> пробы <с> смотрите вот здесь тоже интересный жест он поднял руку у мужчин когда он поднимает руки он открывает э, э, зону подмышек как правило здесь как раз э, э, ну вот э, скажем это в, в мире приматов э, знак того что человек находится на своей территории он не стесняется демонстрировать свой запах э, здесь как раз э, все э, вылетело из головы э, вот э, здесь как раз сконцентрирован запах можно сказать человека да и он это не боится демонстрировать э, значит э, это жест уверенного мужчин э, как правило это мужчины так делают потому что это ну самец так демонстрирует до да, самец на своей территории он поднимает руки и демонстрирует уверенность да а, то есть он показывает что я не боюсь и при этом еще и гладит себя по затылку а, то есть вот этот жест как раз э, здесь прям он красуется можно сказать он на своей территории он наслаждается своей властью по, ну по большому делали одну сценку тебя, когда должен был вот я увеличила чтобы вы увидели получше да но вот это поднимание рук вообще у мужчин всегда ассоциируется с уверенностью до да? неуверенный мужчина не станет так поднимать руки и демонстрировать свой запах а, так ну, конечно же я не говорю что там у него все это самое а, в таком состоянии что там будет запах естественно все понятно что сейчас в нашем мире мы а, а, убираем да, мы как минимум косметическими средствами да как максимум каждый день моемся это а, просто речь не об этом а о том что наши а, вот привычки они обусловлены тем а, как научили наши предки как наши предки запомнили демонстрировать а, уверенность Так, что-то э, э, длинно, очень без звука, наверное. Другого это... героя как раз пробовал. Да, да, да. А вот давай-ка попробуем наоборот. <соспит> «Угу. а, да, нарцисс грандиозный. А, ну, там, там много всего. А, дальше. Ну, Ты вообще всех своих героев помнишь? И у меня как-то стирается проект. То есть я его играю, и он у меня стирается потом. И это знаете как бывает на. опять видите моя территория опять открыл это место да, опять демонстрирует а, Ну что разве у меня, у него ухо почесалось да нет просто таким образом легче продемонстрировать этот жест ему очень надо а, этот жест показать да он не может сейчас двигаться и показывать свою опасность да но он а, теперь просто показывает что это моя территория я здесь уверен в основном это у бойцов такое происходит они когда после боя спрашивают вот видите и неспроста как раз при этом он вспомнил пробой да двигаться вот так как он в начале интервью помните он прям прыгал вокруг ведущий да здесь у него нет такой возможности но продемонстрировать свою территорию хотя бы так он может и он это сделал ну а что ты как я не помню ничего вот у меня также у меня проект заканчивается я блин, даже слова не могу вспомнить ну какой-то опыт остается внутренняя там да история даже не опыт остается, а территория остается завоеванная. Он еще и проиллюстрировал этим жестом, что а, он вот своей ролью он как бы застолбил территорию, а что ее обходить? Она и так уже моя. Вот, вот что он хочет сказать. Ну, о чем он был? мажор, как это? Ты что сейчас, ты, ты главный мажор Я страны. Я не смотрел, понимаешь, мил? Ты шутишь сейчас? Я серьезно тебе говорю. Ты не смотрел мажор? Я его даже не смотрел. А почему? Зачем? А ты вообще Тут у нас интересно в чате «Жарко в кофте». Да, на этом действительно и, и порешим. Ты не смотришь с собой кино, что ли? Нет. Никогда? Почему? Зачем? Ну, что я там не видел? Я могу другой фильм посмотреть. Я же это играл. что мне на себя смотреть. Ну как? Ты же не видела результат. То есть ты видел... Я понимаю, что в голове... Ну, как у меня... Я когда снимаюсь, мне, ну, то есть, я вижу со стороны, у тебя как третий глаз, где-то вон там вот камера работает. Я все прекрасно вижу со стороны, как это происходит, как это выглядит. Но потом смонтировать могут по-другому, понимаете? Я в голове все себе смонтировал. Зачем я буду себе портить впечатление, если я его хуже? Не, ну слушай, ну бывает такое, что, знаешь, все-таки... Ведущая, интересно, челюсть поглаживает, да, челюсть это наступление. Кстати, Лариса, здравствуйте всем кто присоединился только что здравствуйте хочется увидеть результат своего нет, труда нет. если только какие-то экшн-сцены которые я не понимал как снимут а, и как это смонтируется я бывает их просматривать и прошу типа скиньте дайте посмотреть а так ну, я, есть, что, я не могу Да, неловкость а, Ну поняли да неловкость у нас оттягивание рта вниз Смотреть на себя, мне прям как-то, что я делаю, что такое. А, здесь он хочет уже закруглить эту тему, видите, натягивает рукава, а, это это как раз жест нетерпения. Да, тебе. Меня прям кореец серьезно. Видите, еще и локтем это от, оттолкнул. Увидели, как он локтем оттолкнул? Плюсик поставьте, кто увидел, кто не увидел, а, тогда придется потом видео пересмотреть. Серьезно? Я не могу. А когда тебе комплименты делают, тебе нравится? Не особо. Видите, напрягся, но сейчас он скажет правду. Не любишь? Нет. Видите, об облизал губы, все-таки любит, любит и нравится ему а, облизывание губ, да. А, а сейчас сказал, а сейчас скажет честно. Ну, конечно, я лукавлю да, ну, конечно, приятно. Ну, когда прям. Ну, вот здесь, вот я его поддерживаю, я его понимаю, и здесь вот он честный. Понимаете, он у него чередуется честный, нечестный, да, то он в образ уходит, то вот сейчас он так вот все-таки понял, что ну зачем лукавить, да, и взял и признался. Вот это подкупает. Вот если бы все интервью из этого состояло, да, вот если бы он честно все говорил, было бы намного лучше. А так вот получается, он там честно, нечестно, там дам, там не дам. Ну, как-то зачем на интервью идти? Типа. Да, спасибо, вы да, Хочется сразу уйти от этой ситуации. Вову, -во, хочется сразу уйти от этой ситуации. Он сам понимает, что переигрывать не надо, а сам берет и переигрывает. Вот все интервью переигрывает. А, так, какого он хорош, когда честно говорит. Вот Олеся написала, правильно, поддерживаю вас на сто процентов. А, так. Ты, ты, ты часто очень говоришь про кино, как просто про свою работу. Но не как, знаешь, про реализацию творческую свою и так далее. Действительно видите челюстью повел да, э, скрытая может быть агрессия какая-то здесь промелькнула кстати э, ольга написала а мне он все равно нравится так и мне нравится в общем то я хотела просто в этом интервью больше честности понимаете вот мне это интервью я потому его и не разбирала так долго потому что я видела там сплошные маски сплошные какие-то недоговоренности э, а самое главное что он так и не ответил на самую интересную тему так или все-таки что то есть у тебя... К этой профессии больше, чем просто я люблю свою работу. Ну, что ну, ну смотрите, как интересно. Я люблю свою работу. Вот здесь вот очень показательно. А значит, смотри во-первых, закрылся ногой, погладил колено, колено погладил. Вот э, я все никак а, этого, как его тоже одно интервью, которое недавно вышло а, Дмитрий, а, как напомните комментатор спортивный, а Губерниев. Так вот там жест с ногой я вам его очень хорошо расскажу ждите моих э, ну, когда появится возможность я сделаю этот разбор потому что я там уже все подготовила а, так вот а по поводу колена, это как колено у нас гордыня наша гордыня он сейчас погладил эту гордыню свою то есть э, эта работа ему принесла удовлетворение его гордыни но там вот давайте еще раз посмотрим по поводу нравится мой э, я люблю свою работу у тебя к этой профессии больше чем просто Я люблю свою работу ну что видите и при этом такой перед этим перед тем как сказать я люблю свою работу но все-таки не очень он ее любит но ему нравится вот это вот то что он тешит свою гордыню этой работой скорее больше это ему нравится эта часть его работы но еще загородился он поменял колено одно на другое то есть опять как бы в эту оборонительную позицию обновил можно сказать оборонительную позицию я бы не я бы не пошел на эту работу, если бы я ее не любил, там, да? У меня в принципе такой э, по жизни, понимаешь, такая история, чем. По жизни такая история, но ну, не совсем такая история. Э, но ну, давайте. Я не занимался, если я не получаю этот. Вот... И, и, кстати, не совсем эта история. Он пожимал плечом еще вдобавок. Но ну, я понимаю, но не буду эту тему разводить дальше. Довольствие, то, ну, не надо этим заниматься. Вот именно не надо этим заниматься, если бы, если ты не любишь свою работу, да? А, так вот а, здесь в тему того, что он сказал, да, что он любит свою работу, как бы а, здесь у меня есть что возразить. Ну давайте следующие фрагменты посмотрим. В какой момент ты почувствовал себя звездой? Вот ты проснулся, есть такой? Слушай, я до сих пор не чувствую себя звездой, мне как-то такого нету особо. У нас свободно люди чуть ты, улыбайся, ты чё, брат? нам ну, не, не чувствую себя звездой но веду я себя как звезда то есть смотрите с какой злостью он описывает своих поклонников которые подходят к нему и хотят сфотографироваться но ну, я знаю многих людей которых достало реально когда к ним подходят фотографироваться но ну, далеко ходить не надо за примером я знаю что например андрей малахов он терпеть не может фотографироваться но когда к нему подходят он никогда никому не отказывает он улыбается он но видно вот видно что да он это делает через силу я как человек разбирающийся в эмоциях хорошо вижу как ему это не нравится но никогда никому он не скажет что нет я не хочу но даже если бы он сказал что я не хочу я тороплюсь там бывает и такое что он говорит я тороплюсь и убегает но вот прям сказать взять и оскорбить человека который хочет с ним сфотографироваться он никогда в жизни этого не делает тем более он не говорит в интервью таких вещей даже если говорит я не слышала честно скажу а здесь же смотрите он просто стебется над нами с вами понимаете по сути поклонники которые формируют ну мы покупатели его таланта по большому счету давайте вернемся к объяснению рынок да он продавец своего таланта актерского мастерства да и мы покупатели мы должны его любить а здесь получается какая-то любовь односторонняя ему хочется чтобы мы его любили чтобы мы продолжали по, э, ну, потреблять его продукцию да но при этом смотрите как он о нас говорит это, давай чуть ты улыбаешься Молодец, да. у нас это вот так сейчас происходит Видите, он просто издевается, издевается над каждым из нас. Ну, типа, мы такие быдло, да, вот мы подходим к нему и заставляем его улыбаться. Ну, это, я, я знаю, поверьте, многих людей известных, которые ну даже как бы они не относились но они никогда в жизни не откажут тебе сфотографироваться и вот так вот в интервью не позволят себе отзываться о своих поклонниках вот это конечно же очень мерзко То есть, ну, я честно говоря я немножко не понимаю вообще куда катятся все наши истории с инстаграмами, тиктоками, вот, да. соцсетями и всем остальным вот, с все и а вот написали светлана пишет это он так, типа так шутит вы знаете шутят с добрыми глазами вы видели с какими злыми глазами он это проговаривал там были все эмоции злости отвращения презрения когда он проговаривал вот это А кроме того сейчас он говорит что инстаграм и тик токи не нравится не веди свой инстаграм елки-палки кто кто заставляет вот, например у александра гордона нет инстаграма вот я как-то помню снималась хотела его отметить у себя я не нашла его страничку ну и нормально человек живет да у него действительно закрытая личная жизнь и нет вот этих вот э, истерик которые мы с вами наблюдаем последние полгода то есть получается либо ты полностью да вот так вот э, ли э, веди себя да, закрывай свою личную жизнь либо тогда будь готов отвечать вот эта вот двойственность меня очень сильно смущает понимаете э, вот здесь как раз э, собчак очень хорошая у него пословица ты либо трусы на день либо рясу с ними да вот что-то одно выбери а тут получается он хочет быть и на волне популярности и не хочет как-то свою личную жизнь показывать Ну как-то тогда не показывайся где-то отдыхай там где есть много мест где нет других людей которые будут тебя снимать господи это же так легко сделать но почему-то как бы вот это вот какие Кокетнич... кокетничать меня очень сильно напрягает Абсолютная бестактность Хоть я сам человек из небольшого города Ой, как кокетничает здесь пошел Да, такой весь он маленький белый пушистый я человек из небольшого города он таким образом как бы присоединяется к людям из небольшого города да только что он стебал их а сейчас он к ним присоединяется но очень и все остальное вот здесь какие-то человеческие жизненные понятия не знаю. но ну, ладно бог с ним давайте дальше следующий фрагмент Ну, я как бы поэтому не хотела разбирать это интервью потому что но ну, вы видите что здесь какие-то двойные стандарты а дальше а? подваливали к тебе часто да не то что подваливали ты понимаешь вот у меня было полное ощущение что я вот сижу в туалете грубо говоря извините, какаю вот так вот открывается дверь, человеку просто с телефоном вот, так, вот, вот такое было у меня ощущение. То есть прям ну, вот ходили все вот, серьезно. И при том, не то, что тебя, а то, что ты покакал фотографировать. Mm -hmm. Вот такое было у меня ощущение. Жесть. Это... С одной стороны, я понимаю, почему, это из-за чего, ну, как бы я понимаю, что это минусы профессии. Да? Ну вот, вот именно: это минусы профессии. И никуда от этого не денешься, но ты популярный человек. А кроме того, вот самое интересное: почему вообще пошла вся эта пляска? да Вспомните, мы с вами спокойно жили, да. А тут Бах ворвалось вот это видео Агаты. А, и после этого началось обсуждение На, мы начали вмешиваться в их личную жизнь но мы же сами не подсматривали за ними мы не ставили им скрытые камеры мы не следили за ними не нанимали частных дет детективов они сами выплеснули свое грязное белье наружу и что сейчас они просто сейчас пожинают плоды в этом не мы с вами виноваты а то что они в свое время не нашли какой-то мудрости для того чтобы удержать вот это все в своей семье поэтому сейчас обижаться на нас на нашу реакцию ну к чему это все тем более вот сейчас что касается его отдыха в крыму он сейчас об этом как раз рассказывает он там отдыхал со своей новой девушкой естественно нам сейчас после всех этих скандалов нам интересно с кем он строит личную жизнь сейчас бы по-мужски было просто сказать ребят я понимаю что вы меня любите что вы там не знаю цените нас с агатой но вот так получилось что мы разошлись сейчас у каждого из нас личная жизнь или допустим у меня личная жизнь это было бы намного честнее для нас с вами А получается нам вот рассказывают часть правды а часть правды оставляют додумывать и поэтому вот отсюда и рождаются слухи понимаете откуда это все берется от того что он умалчивает сейчас ну зачем тогда идти на интервью если ты не готов раскрываться вот я тоже не не пойму этого ну вот вот это вот меня очень сильно смущает ну. с другой стороны ну хотя бы немножечко ну, проявите уважение я понимаю что тип но ну, это же не моя профессия с одной стороны я вообще не люблю фотографироваться ну, это не люблю просто есть фотомодели uh -huh. но ну, для них это как бы не, ну при чем тут фотомодели? Фотомодели не устраивали прилюдные вот эти вот а, разборки, да? Фотомодели, ну как-то можно было с женой договориться, чтобы она не давала этих многочисленных интервью. Получается, что а, вот здесь они неслаженно сработали со своей женой, да, с бывшей теперь уже, а, и отсюда пошли эти все слухи. Сейчас либо надо просто не давать интервью, закрыть свою личную жизнь, может быть даже Инстаграм перед стать, ну как-то так постить вообще что-то инфоповоды давать со своей стороны и это бы давно уже улеглось. Нет, он с одной стороны показывает, с другой стороны удивляется, почему мы на это реагируем. Вот вот здесь, конечно же, странно. Нормально. но для артиста, ну как бы есть, это должно быть только по желанию. Невозможно, только не обязан этого делать. Да? Ну человек подошел спокойно по да, но когда идет такое прям халоватость, ну извини, конечно. Ну... Я в какой-то момент стал просто уже ну, снимать людей самих. Которые, это а, что, да? так звук лак? Да? Я говорю, нравится? Нет. Я говорю, ну зачем тогда снимать? Это реально. Типа не заметил, да? Вы снимаете? Я не снимаю! но опять стебется над нами с вами но а, не вопрос можно стебаться но только после этого как-то мне уже не хочется наблюдать за его творчеством и смотреть его фильмы но это уже мое личное мнение да мне вот знаете здесь напоминает а, какую-то семейную жизнь когда жена а, жена предположим это мы с вами это публика до да, любим одного человека да и а, не важно как он о нас говорит не важно что он при этом делает как пренебрежительно он о нас отзывается, мы его все равно можем любить, а можем сказать, слышь, дорогой, ты просто уважай меня либо если ты не уважаешь давай дальше жить отдельно я буду любить другого человека но я не буду тратить свою свою энергию свою жизнь на отношения с тобой вот здесь то же самое понимаете кто-то из вас может продолжать быть его поклонником и сказать что он мне все равно нравится что я его все равно люблю и это и это ваш выбор понимаете но я все-таки предпочитаю людей более отзывчивых на нас с вами понимаете ну тот же стас костюшкин который я раньше относилась не очень хорошо мне казался он высокомерным но после интервью он понимаете он в интервью раскрылся он сказал все так как на, ну так как есть да вот без прикрас и это меня подкупило сейчас когда я слышу его песни я подпеваю да я с удовольствием слушаю его песню у меня есть ощущение что я с ним как будто уже знакома после того как я посмотрела его интервью вот бывают интервью очень удачные которые раскрывают актер, актера певца не знаю кого угодно и после этого хочется хочется сталкиваться с его творчеством а бывают вот такие интервью после которых ты не хочешь больше его смотреть ты не хочешь ты понимаешь что он какой-то вот он наигранный он не искренний вот я у меня вот такое произошло и поэтому я так долго тянула с этим разбором простите меня пожалуйста что я может быть кого-то из вас разочаровала может быть вы ожидали услышать что-то другое но я высказываю опять-таки своем мнение, которое основывается на том, что я вижу. Я не хочу, лично я не хочу вот такого пренебрежительного отношения к себе. Если вы хотите, пожалуйста, это ваш выбор, и я его очень уважаю. И, в общем-то, он вполне талантливый актер, фильмы с его участием а, классные, но вот как личность, он как-то после этого не очень интересен. А, да, следующий фрагмент, не помню, это мы уже смотрели или нет, сейчас еще раз включу. Я зарабатываю деньги с другого. С другого. Ну да, у тебя там мало ну, рекламу я вообще ее, кстати, практически не видела. Только вот один из последних постов меня немножко этот, удивил, когда ты написал, что ты участвуешь в жюри смотрите как гладит себя вот, это вообще когда человек начинает себя гладить смотрите где он гладит но нога это ну вот эта часть это можно отнести к колену в общем то он как бы не дотянулся до колена рука если бы дальше потянулась это было бы не очень естественно да а здесь он гладит нижнюю часть ноги да а, может быть он тянулся к колену колено он, колено у нас гордыня но вообще любые поглаживания себя это признак того что я молодец я классный ну лишнее поощрение себя конкурса который устраивает э, губернатор московской области ну, да. воробьев вот и ты опубликовал и я как бы подумал что это наверное какой-то рекламной не реклама действительно у них будут конкурсы они попросили поучаствовать в жюри а видите вот здесь вот торопится э, как бы хочет закрыть эту тему видите вот э, натягивает рукав опять этот жест мы уже видели его кстати вот стоит мне высказать свое мнение вот я смотрю уже в чате а светлана очень у Светланы очень много личного отношения к этому герою слушайте но ну, возможно я вижу в нем какие-то и свои качества возможно а я понимаю что все все что мы видим это проекция здесь я с вами могу согласиться но опять-таки я не могу умолчать о том что я увидела да да я, я не говорю что я святая а, но опять таки что касается личного отношения откуда у меня личное отношение к павлу прилучному извините я как такой же вот зритель как и вы у меня я даже с ним лично не знакома поэтому здесь вы не правы а, ну а что касается может быть моих каких-то ну, эмоциональных всплесков то ну что поделать я, я опять таки говорю я человек я не могу вот быть без абсолютно поэтому уж извините меня за это что бесплатно выложил. что ли выложил такой пост хочется ну да да Я заклянусь ну, здесь в общем то мне это даже не интересно особо но есть думаю что есть там какие-то еще причины что он вытащил потому что вот это пожимание плечом но копаться не хочу а просто выложил и выложил бог с ним а здесь дальше интересно отношение его к людям а давайте разберемся я уже как бы не думала этот фрагмент ставить но увидела в вашем комментарии запрос что хотите узнать как он относится к одной актрисе как ее Юлия Франц да? давайте посмотрим сначала про Светлану Ходченкову Света Ходченкова Ой, у нас не ним был длинный длинный путь в смотрите интересно поддерживает челюсть закрывает рот челюсть это у нас продвижение вперед да и закрывает рот чтобы не сказать лишнего но смотрите как он все-таки о ней говорит в одном сериале он про курсантов не стесняется показывать эмоции обратите внимание Светка, прекраснейший человек стоят а, облизывает губы но не в отношении светланы а в отношении ее трудоспособности Она не целится просто с какой-то дичайшей силой воли потому что она. Уйдет проекта она приезжала к нам у нее было у нее было прописано у нас 6-часовая смена потому что у нее еще там два проекта в этот mm. же день обратите внимание сколько эмоций вот это самое главное и давали вот так вот кипу слов и она просто листала могу как она это делает да она гениальная ну увидели, да, все эмоции. То есть не стесняется, э, проговаривает эмоции, проживает эмоции, да, про, э, проговаривает свое уважение за что он ее любит. То есть все четко понятно, да. А дальше следующий персонаж, которого он смотрит. Франц Юлька, очень прикольная девчонка. Мы с ней заработали вот недавно как раз в проекте Света ходченкова Ой, у нас с ним был длинный, длинный путь. А, ну, это я немножко вставила. Смотрите, а по поводу светы Ходченковой не стесняется показывать эмоции, а по поводу Франц а, замер, замер, а потом а как-то немножко даже было поджал губы там, а, сглотнул, ну, то есть пошли какие-то реакции такие, что как бы, ну, может быть даже можно трактовать как испуг. Но тень звезды, который должен быть сейчас. Очень милая девчонка, не знаю, такого, ничего такого прям, чтобы прям ассоциации. Не знаю, раньше я ее не видел. Достаточно хорошая актриса. Ну, либо э, о ней сказать нечего да как, о, как о актрисе может быть ходченкова действительно более мощная актриса и они вот так вот интересно говорить э, за ней интересно наблю интереснее наблюдать может быть э, ходченкова ему просто больше нравится как личность но э, во втором случае он уже проговаривал без эмоциональной вовлеченности он просто говорил какие-то общие фразы да она вроде бы хорошая актриса да там как-то вот ну и не более того может быть просто игра как-то не очень его впечатлило может ну не знаю что не так но либо она для него прочитанная книга может быть он считает ее ниже по статусу а вот Ходченкову он действительно считает примером для подражания может быть просто тут разное отношение но эм, вот что-то его напрягает знаете вот по принципу не можешь сказать о человеке хорошо то лучше ничего не говори поэтому очень долго долго подбирает слова э, очень выбирает слова вот проходченко Ходченкова у него прям история пошла сама собой да и как-то вот скрывать как бы нечего. вот это происходит когда нечего скрывать а когда ты можешь часть правды сказать а отчасти молчать, надо обязательно вот происходят вот такие зажимы как во втором случае поэтому я не знаю на сто процентов было там что-то или не было но что либо она его вообще никак не вдохновляет как ну как актриса да он считает ее намного ниже себя и намного ниже э, Ходченковой, да, по, по статусу по уровню игры там не знаю по таланту либо у него есть что скрыть и он вот так вот подбирает слова Ну не знаю здесь придется вам самим сделать вывод но то, что эмоциональная вовлеченность разная, здесь это видно сразу. Ну и так, а еще один фрагмент за последнее время, какая была несправедливость? В последнее время очень много, честно. И даже не знаю, что с этим делать. Какая-то черная полоса? Да. Когда она началась? Да, буквально. Смотрите, вот этот жест, когда он челюсть свою почесал, но ну, это как раз э, готовность э, нанести удары, это как раз челюсть свою активизировал. София 5 назад. Да. Я тут начал даже кастролуха. И... Вот, это, кстати, интересно, у меня даже есть а, об этом. Это прям интересно, правда? К, нумеро... к, к нумерологу? И ко всем остальным. Ну ты это интересно, да. Это интересно. А ты веришь в это вообще? Но ты знаешь, пока то, что они говорят, это ну, случается, так так, так происходит. Ну, так полустебятся, конечно. Но, знаете, здесь я для того, чтобы а, несправедливость. Но, в общем-то, в его руках эту несправедливость остановить. Просто быть более честным со своей публикой. Вот и все. А, они просто, ну, вот все это интервью мне очень не понравилось в этом плане, что честности там было очень мало. И приходилось вот его, а, в, можно сказать, калеными клещами вы вытаскивать. Но а, ладно, это его жизнь, в общем-то, я я ни в коем случае не берусь судить да вот это его выбор это его право до да, его личная жизнь я жила спокойно до вот этого скандала мне павел прилучным я просто смотрела его фильмы я наслаждалась тем же самым мажором до конца кстати его не досмотрела хотела его досмотреть а сейчас мне как-то что-то и не очень хочется честно говоря а после вот этого сжиманства сплошного но ну, как-то вот мне он разонравился но это мое мнение. Если, может быть, выйдет еще какое-то более удачное, более искреннее интервью, то я с удовольствием э, разберу его, ну, посмотрю сначала, если оно мне покажется более информативным, я, конечно же, его разберу. Но вот в данном случае, конечно, как-то мне не хватило. И в первую очередь мне не хватило разговора о том, что произошло, э, ну, с, чему свидетелями мы с вами стали, свидетелями, да, его конфликта с женой что это было можно без оскорблений можно без каких-то не знаю негативных моментов было просто нам с вами объяснить эту ситуацию даже несмотря на то что он мужчина и не любит говорить какие-то вещи но здесь как раз было бы по-мужски как раз дать нам всем ну, успокоиться да объяснить объяснить сказать что да мы вот вот так происходит многие из нас разводились многие из нас у многих из нас проходили чувства да многие из нас конфликтовали все мы поймем ну будь просто честным вот и все а вот это единственная претензия к нему да. Все, все, что я проговорила, вот, вот в эту фразу можно уместить. Будь просто честным, Павел Прилучный. Вот и все. А, и еще один фрагмент, который хотелось бы вам показать. А что для тебя любовь значит? Это значит раствориться в человеке знаете с такой злостью он это сказал мне прям стало дико жутко от этого ну вот с презрением одними только губами улыбнулся при этом глаза злые на глазах злость а вот прям четко злость идет и вот так вот сказать ну это знаете как как про, про врага которого ты дико ненавидишь но вот здесь конечно же по поводу любви очень сильный ну, косяк да много неприятность неприятного конечно от, даже вот эта театральная фраза которую он выдержал меня еще больше угнетает но это по мне да а значит теперь я все-таки вернусь к тому моменту если кто-то не хочет смотреть вот по нумерологии я сделала небольшой мини разбор э, героев да, к, э, по поводу личной жизни у кого там с кем что а происходит да но э, имейте в виду что если вы хотите получать э, от меня оповещение об интересных стримах э, либо хотите на бесплатное занятие по физиогномике и профайлингу попасть то пожалуйста подпишитесь э, под видео будет ссылочка при подписке вы получите инструкцию эффективного общения возможность купить мою книгу читай лица за 99 рублей и много много других плюшек а также три дня интенсива по физиогномике. но это я немножечко вставила рекламку простите да не забывайте лайкнуть это видео поставить лайк дизлайк если вам даже не понравилось вполне допускаю что ваше мнение может не совпадать с моим не забывайте подписываться на канал а, потому что у нас здесь всегда интересно но для тех кому интересно а, кто хочет узнать вот по поводу совместимости а, павла прилучного агаты муцинеицы а, и значит а, мирославы карпович с которой он отдыхал в крыму я не знаю по поводу а, франции что там было не было поэтому здесь я ничего не могу сказать давайте разберемся что же это было буквально в двух словах а что касается павла то он у нас получается фамилию прилучный взял ну можно сказать по собственной воле он не стал да спасибо большое тем кто не будет задерживаться спасибо за участие всем удачи хорошего дня может найти есть плюшки еще целый день впереди а тех кто кому интересно разбор по нумерологии буквально пару слов так вот павел прилучный его фамилия прилучная он в этом интервью сказал что а, она ну скажем так это фамилия матери а, у него также есть фамилия отца но даже если он ей не пользуется но все равно принято брать фамилию отца и мы все равно вот знаете как наше тело э, это вот голенькие мы мы голенькие с фамилией отца всегда а то что мы на себя надеваем это уже новые фамилии по которой мы может быть себя больше ощущаем больше чувствуем но все равно голенькие вот именно то тело которое э, нам позволяет чего-то достигать это фамилия отца поэтому я его разобрала сразу на две фамилии Здесь прилучный, здесь дель. И что мы видим по фамилии Прилучный у него нет никаких кармических задач у него все хорошо а по фамилии дель у него есть душевное побуждение семерка и кармическая 16 то есть он такой очень переборчивый в личных отношениях он во всех женщинах находит какие-то недостатки он просто чудовищно перфекционист в отношениях и вот по принципу кого знаю не хочу кого хочу не знаю ну вот примерно из этой серии а так вот что у него было с агатой с агатой когда она брала его фамилию прилучная даже если она не брала ей эту фамилию документально все равно она когда жила с ним она как бы проецировала эти вибрации так вот она у нее было душевное побуждение 9 как и у него с этой фамилией. а это как раз и говорит о страсти такой страсти когда вы приходите например в ресторан оба голодные но то блюдо которое вам надо только в одном экзамене и оно достанется только одному и начинается драка за это блюдо вот такие отношения у них были в семье получается вот эти испанские страсти это про то что у них просто душевное побуждение было девятка им обоим было нужно про проецировать себя в социуме и может быть это какая-то ревность но вот эти вот все проявления Девятки, в таком извращенном виде, ну, на эту тему всегда были драки. да Что касается агаты, то без него у, него, у нее очень хорошие показатели. В общем-то, и с ним тоже она свою личность подняла до мастер числа. Но и без этого у нее очень хорошие показатели. Агата будет здорово ну, вообще про процветать без него, и все будет хорошо. Но что касается их отношений то эти отношения держались полностью на страсти когда они были вместе э, они таким образом э, ну, про, друг за счет друга и жили за счет вот этой энергии получается что какое-то время на страсти брак держится но потом это просто невозможно они истощают друг друга и им приходится расстаться поэтому здесь к сожалению будущего нет а, что касается мирославы здесь я вижу что с ее стороны не очень большие но она конечно же очарована тем что он очень известный тем что он такой вот прям ну, замечательный интересный а, да и вы знаете когда она с ним живет и берет его вибрации получается что у нее пропадают ее кармические задачи кармические проблемы которые ей ну надо было бы проработать прорабатывать если бы она была без него а с ним как бы проблемы пропадают это здорово для нее поэтому а, с ним жизнь а, получается намного удобней и что касается его то здесь а, когда они живут вместе у них как раз появляется очень хорошая связь получается что здесь как раз больше похоже на гармонию и а, ну в общем-то и может быть этот брак если получится брак то этот брак будет более удачный более спокойный как минимум более гармоничный и ну что это конечно же их выбор их скажем дело может быть еще там будет много других женщин но вот в данном случае я вижу что будет лучше лучше в плане эмоций лучше в плане совместимости но опять-таки это не не последняя инстанция конечно же выбор будут делать они а если вам интересно э самим вот такие консультации получать это я просто в двух словах вам сказала то что у них э тут еще много чего можно говорить но э мы уже больше часа занимаемся я не буду ваше время сильно затягивать э своим присутствием поэтому на этом наверное, буду закругляться скажите пожалуйста насколько вам понравился сегодняшний стрим по 10 бальной системе оцените пожалуйста я с вами вами так но ну вы пока будете писать я с вами буду прощаться желаю вам хорошего продолжения дня чтобы вы сегодня сделали еще что-то очень полезное нужное и замечательное а я думаю что я на сегодня свою миссию принесла как и надо да но простите пожалуйста если я кого-то из вас разочаровала я просто ну, высказала свое мнение и, и и опять таки имейте в виду что я его старалась держать до последнего я старалась не делать этого разбора а, да но э, не забывайте подписываться на канал ставить лайк этому видео а, потому что это позволяет моему каналу развиваться вдохновляет меня на дальнейшие подвиги на дальнейшие разборы которые вы очень любите а, поэтому сделайте что-то хорошее для меня и я сделаю много хорошего для вас а, я с вами прощаюсь пока, пока.